-да. Пашка, бадум расковыл да. Сушня, крошки, кот, кошки, рот, макакалын. Сердце, тудин, тудин, тудин, тудин. Что, с утра помогаем, да? Принц Тамляндер и Новациндин. У меня язык заплетается. Но я все помню. Я тебе перед записью рассказал все. Короче. Хай-бич. <класс> У нас, короче, сегодня, как, у нас, короче, сегодня не, над, не до выживания. Почему не до выживания? Да потому что, да потому что я отхожу все время. Потому что у меня сушняк. Я пить хочу. У меня вода на кухне. Говорит, это теплая. Ну, такая комната температура, и я и напиться не могу. Мне нужна и беда. Холодная вода. Вот, вот, подожди. Вот тут вот у нас новый код. Вот тут вот у нас новый код. Вот вот,... сейчас вот куда? Вот смотрите, вот там он у нас новый код, вот тут вот у меня рюкзачок. Вот тут вот у меня друг на лето вентилятор. Он меня больше всего спасает. А вот тут вот Макс, еще один. То есть вот тут вот Макс. Вот тут вот Макс. Но он куда-то ушел. И вот тут вот Макс. Да, уж у него фон прям суперский Отдай! Отдай! я, с... я... Ты подбирал Ну я, я выпрос... выбросил А, все, понял Так что я, да я подумал, то, что ты у меня забрал? Потому что я не хочу тебе ничего, то что я сломал вот, вот этот вот, хлеб отдавать. Я вот когда вот сделаю хлеб, вот тогда вот мы с тобой и будем его генерить. Поле чудес. Полеч! И это капитал шоу Поле чудес! сегодня я такая вот модная, играю с шейдерами. Я тоже с шейдерами, кстати. Есть, Мы... БСЛ? Да, у меня БСЛ. У тебя тоже, походу, БСЛ, да? да БСЛ. Макс, ты где? Да я тут, это, представляю, например, тендер-тендер. Ну, кое-что надо сделать. Очень важное дело. Ой, где-то где дождь начался в мире. Знаете, я типа древний. Макс, хватит. Макс, это у нас просто обычное выживание. Я знаю, я выживаю. Так не будь как Дрим. Макс, Макс, Макс, Макс, Макс. <плёк> Макс. Макс, <плёк> Да не уходи ты, стой. Не убивай, не убивай, не убивай. Не убивай не, не убива <плёк> его. Не, не убивай Дмитрия Нагиева. Смотри, что у меня есть. Смотри, что у меня есть. Cool. Редстоун и лазурит. А -а -а -а. Слушай, можешь верстак поставить? Я у тебя видел там верстак. Можешь, можешь его поставить? Я нам хлеба сделаю. Damit Спасибо. А, а у Макса там, походу, проблемы. Здорово, Дмитрий. Не убивай Дмитрия Нагиева. Еще... Макс, ты где? А вот, ты тут. Вот, смотри, вот, вот у нас, вот, вот, вот тебе половина, половина хлеба, ровно половина. Слушай, если это дождь с грозой, давай, слушай, а вдруг это дождь с грозой, давай попробуем его переспать. Макс, Макс, я придумал, иди в этот дом, иди в этот дом. Короче, смотри, да. смотри, да. короче, смотри, короче, это, это знаешь, это место, это, это, это, место для двух коек. Не трогай, не трогай, я был, бу... я, я. Стой, дай верстак, дай верстак. я, я знаю. Он там. Он ну, так, я сейчас пойду кое ка место еще у жителей с коммунистю. Почему бы и да? Макс, Макс, Макс, Макс, Макс, Макс, Макс, Макс. Там есть коптильня. В этом доме коптильня. В этом доме коптильня. А, а, а потом уже пойдем своим путем. Но эту деревню оставим все равно. Нам все равно нам На, она, она, она, она нам все равно как-нибудь понадобится эта деревня. Нам надо в шахту так что. Хрена сколько хлеба нашел Так, возьму пакет. Вот, получается, было 20, получается. 8. Макс, ты где? Я, я тебя пожрать несу. Шахтер ты наш. На тебе вот пожрать еще 4 хлеба. Слушай, слушай, я вот не понимаю в Майнкрафт. Вот почему в Майнкрафте хлеб, не на... хлеб или какие-то вот другие продукты питания не надо запивать водой? Это же ведь вообще нелогично. В принципе, да, ты прав. Сухомятку ведь жрать нельзя. А то, а то потом хреново будет. Ага. Так, это, это, вот, это, вот этот вот дом, где две бирюзовые койки места, это чур мой дом. Господи, у меня что-то свет, ну так, хреново светит. Я куда-нибудь повернусь, и я что-то более черный. Сейчас я лампу как-нибудь поверну. Господи, хоть бы она не грохнула, потому что у меня любит крепление отломаться. И если оно у меня отломается, я просто пойду в начало комнаты и просто включу. И просто включу лампу. А, люстру. Хоть бы не. Хоть бы не выгнулось, хоть бы не выгнулось. Так. Здравствуйте. <связок> С новым годом. Вот. С 2022. Mm -hmm. mm -hmm. Сейчас уже 2025. А я думал 2028. Господи, когда этот... У -у -у! Макс, Макс, на улице ночь. По... Иди, дрыхни, иди, дрыхни. На улице дой... этот, ночь. Мы как раз дочь сможем пропустить. Иди, дрыхни. Живо. Mm -hmm. О, вот все, молодец. Yeah. И, и дочь сразу закончился. Так, я пойду нам жрачку куда буду. Ну, хорошо. Ой, так, так. Так, так, нет, эм... А ты мне можешь этот э, меч каменный скрафтить потому что ну мне все равно надо для него потому что, а, потому что ну ты у нас шахтера и у тебя камни должно быть а я а я, я уна... тебя... а... у нас У мне как раз кило опять камень и три палки как раз кирка мне нужно было тебе это О! Красинник. О! Красный цветок. Я как раз себе в кровати красные сделаю. О, Макс, я тебе желтый. Я тебе желтые цветки тут нашел. На, тут два возьму тебе, чтобы в кровати ты сделал себе желтые. Я Слушай, я вот как-то как вот, как как вот как задумался. Давай. Короче. Усала усал, ус, мне недавно... Ну как недавно? Примерно месяц назад написала то, что... Нет, в начале, в начале июня она мне написала то, что... А, она начала встречаться с каким-то артемом из Беларуси. И у меня, знаешь, какое есть предположение? Помнишь, помнишь, мы с тобой играли на одном сервере в 2020 где, где еще сервер откатил, откатился вот просто до нуля. И, и там еще какой-то какой был пацанчик, Артем, который построил весь этот дом. И, короче, у меня есть подозрение, то, что именно он. Это. Но, это тоже, но это тоже не факт. Под, потому что... Потому что я, насколько помню, он нам сказал то, что он в Беларуси живет. То есть у меня есть на кое кого подозрение, на кой какого Ортема. Понятно. Я вот вот у меня портфель тут висит. Я тебе перед записью сказал этот, куда я, куда я завтра поеду. Для чего? Ну туда я буду все это складывать. Ну и короче. А, господи, хоть бы не потеряться, хоть бы не потеряться. Хотя мы к тебя вон записывать или нет? У меня? Да, к тебе на канал. Не знаю. Да. Ага, все я сделал. Под ваши игры Пищам, молодой, ай, эстак... а, стакрат. Ну, сейчас дела, то мне пришел шигрый отключить. Так, слушай, а ты не можешь сказать, корды дома, а то я вроде потерялся немного. М? Можешь мне сказать, корды дома, а то я немного так потерялся? Или, или не потерявся, сейчас подожди. Если это не наш дом, скажи мне курды. Точнее, в чат мне их напиши. Так, так, так, так, так. Ну, возможно, это наш дом. Ну, имеется... Да, я нашел нашу деревню. Отлично. Жалко, Нет, кажется, жал, жалко, жалко, жалко коня убивать. Ну, <соцова> очень хорошую графику попробую сделать. Мне теперь кажется, то, что каменная кирка со стороны это железная. <соцова> Блин, слишком большая яркость. И Майнкрафт такой. произошел в тройлинг. Хм. Просто бы какой-то бы маджанг умел бы прорисовывать нормально текстурки. Тогда бы казалось бы то, что у меня, меня это кирка. Тогда <священ> <да>, какой-нибудь <связок> маджанг бы рисовал бы нормально текстурки. И, и не было бы такого чувства, что у тебя вместо каменной железная кирка. Ну, типа Маджанги, у меня, у, меня, у, меня, у меня к вам есть несколько вопросиков. О, Макс, я уголь нашел. Я нашел уголь. Я нашел уголь. Я нашел уголь. Ну, хотя бы на яркости вы нормально бы сделали. Так, ладно, я пошел домой. Я сегодня добыл уголек. я сегодня добыл 13 свинин и 9 курятины. А я добыл уголек чуть-чуть. Молодец. В общей сложности это у нас выходит... В общей сложности я добыл 22 куска мяса. 23. Я еще одну курицу нашел. О, о, тут есть коровы. ладно, не буду корову трогать. Мы какую-нибудь еще корову сюда приведем, их а, в следующей серии зодчейки зо, бомбоним. Так, так, мне бы факел бы найти, так вообще было бы замечательно, чтобы чтобы а так тут, так тут на улице до хрена этих факелов. Я сейчас факел во вторую руку жрачку. Так, сейчас настройки. Так, цвет предметов. Детально. Наверное, нету аметистов. Так, думаю, в 1.16.5 есть аметисты. Действительно. И похрен то, что у тебя мод. Если у тебя там какой-нибудь мод, это не значит, то, что на сервер добавляется аметисты. Хай бич. Тут есть митис на 1.16 или нет? Нету, на 1.17 они только появились. Жалко, я бы сейчас посмотрел, и кто понял, как делать бесконечный генератор, а не Когда выйдет оптифайн со скином на 1.17, вот тогда вот... Да, да, скинь мне, из чего тебе надо сделать, я, я тебе сгоняю, сделаю кирку. Мне каменную кирочку. А мне ну, бы а, а, а, можешь шесть, так, можешь тогда шесть скинуть? Мне просто еще топор надо. Я буду или сорубом одновременно. Короче, смотри, на тебе. Сейчас я сейчас буду. А, я пока что то покопаю. Хара, все. О, вижу, ты там на вебке чай пьешь. Я уже как давно его пью с булочкой. Я, я, я, сейчас... я как-то и не заметил. Ты вообще перед записью сок хомякал. Да, а сейчас сок mm. ты хомякал. Понятно. Молодец, обнов... сделал обновление девайса. М Макс, Теперь Макс, Макс тебе бы блоков бы, тебе блоки бы этот здесь скопать повыше на один блок, потому что я просто по ударяюсь и мне нереально спуститься. Кстати, ты как да. ты, ты как Стасику и Эдисона живешь в шахте. Поним... Да, надо... Вот тебе Обучение. каменная кирка и твой и твой булыга. Мне не обязательно булыга, а я еще накопаю. Но мне надо где-нибудь на десятой высоте вот накопать. Но на десятой высоте ты по факту сможешь себе железо добыть. Там как раз увеличенный шанс спавна железа дал мазиков. <х��> Возможно, даже тебе лава попадется и мы, возможно, в этой серии нет, сделаем нет, портал взад. Железо. Кстати, я Шелеза. тебе... Кстати, я сейчас... Я сейчас кроватку... Поздравляю. Железо. Ты... Вместе. Так, сейчас, дай Редстоун еще рядом. Нифига. Не удивлюсь, если сейчас найду долмазы. Сейчас я тебе верстак принесу, чтобы ты себе сделал железную гирку. Или, или, или у тебя есть там этот. этот или у тебя у там нету. есть верстак? У меня нету. Тапши Сейчас сейчас я тебе притащу, тогда верстак. -то ты, можно? ты, ты, ты. Конечно, надо. Я, я золотой магнат. Если, если ты, конечно, помнишь. Ну, я до сих пор помню. А сейчас крафтим этим, это. У тебя, кстати, кровать есть? У меня, да, да, у меня есть кровать. То, то есть это у тебя с собой я кровать кирпу есть, кирпу? да? Ну, чисто деревянную кирку поставил, жарится. На, на тебе кровать покрасить. У тебя кровать с собой есть? Да, есть. Ложись спать. А, на улице ночь. О, слышу Игорей. Слушай, тебе бы тут шахту бы осветить. Да мне с одним факелом нормально. Так нет, у тебя просто Игорей в любой момент появится и все. Да все равно мне пофигу. Мне меч... Кстати, типа кстати, мечты. кстати, кстати, нам надо сделать щиты. Не волнуйся, сделаем. Так, я на всякий беру меч в руки и домой, и домой, и домой, и домой. О, тут, что, тут кстати, две коровы, я их сейчас тут за... За чики-бомбоню. Так, давайте. <связано> Романтический <связано> ужин. Я сейчас понимаю что у меня же нету этого... Дерева. А у меня три Спи. Нет, то есть палок нету, понимаю. Сейчас, сейчас, а я, я пойду, сейчас я пойду нарублю. Просто ну, а просто я, походу, под землей Под землю. Слушай, мы с тобой только завтра сможем записать, потому что одна серия... Вот эта серия идет 20 минут, а время, а время около 12. А мы с тобой договаривались, что мы с тобой где-то в 12 закончим записывать. Ну хорошо, вот сейчас будет как раз 0,08 минут у нас до конца. <ролк> да, да нет, мы с тобой можем немного подольше. <ролк> Под, потом, потому что, ну если мы к тебе будем записывать, так это минимум 10 минут. Сейчас я накопаю тебе досок. Ну, быстрее, я тебе стак сейчас их накопаю. Мне... У меня сейчас я тебе скажу, сколько их уже. У меня их уже 25. Ну, нормально, у меня было, главное хотя бы 20. 26. 26. Ага. Я чувствую, я сейчас все березы в этом лесу вырублю. У меня березку, а вот миллион, понимаешь? Так, как ну, как получается полстака, полстака берез и полстака обычного дуба. Где там? А? Там, да? Сейчас, погоди, управление... Нет. Так, так, быстро отметка, да? Показать? Ой, как. А, где? Я сейчас смотрю, где-то... А, понятно, я же в пещере. Так, ну, от меня еще далеко эти монстры, так что мне нечего беспокоиться. Так, так они просто у тебя в пещере могут заспавниться. В принципе, да, просто я сейчас смотрю, мне просто аксерами этот мини-мап. Ничего, ты у нас терминатор, ты у нас бронированный. Ага, я, я бронированный. Ммм, как же хорошо. Потому что Максимка проинервил. Максимка. я -пу -пу -пусть, пусть одно дерево повисит в воздухе. Кстати, надо будет рыбак подобывать, До да, котов поприучать. Потому что коты как потому что коты то ли фантомов отпугивают, то ли мист то ли крик нет, Нет, или. или, или вроде оцелоты отпугивают. От оцелоты и коты отпугивают. Вроде. Ну, пофигу, короче. Я а бегу, я, вижу, б... ты рядом. я бежу, я бежу, я, я, бежу, не бежу, не бежу я бежу, я бежу, я бежу. Я вижу кто это. Вот тебе не пол... Я... ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. ой, ой, ой. Вот тебе полстака такого и полстака такого. Это у тебя четыре стака дерева выходит. Слушай, а ты когда будешь Зу это копать? я не золото сейчас буду копать, А можно мне один? Для ачивки, чисто для ачивки. а сейчас... Я просто ачивку ну, хочу блин. получить. Мы за одну серию нашли алмазы. Я просто... Да. А Очивка алмазы. На. Чисто алмаз. Макс, Макс, не Макс, Макс, а ничего, что ты застроил там алмаз? А? Ты сейчас, ты, ты вот здесь вот алмаз застроил. Ничего. Себе. Без одного алмаза было Один алмаз тоже много чего может решить. Слушай, ты можешь просто ты можешь просто мне пойти и сломать вот-вот. Сломать. И все. я тебя отстану. Хорошо, отстанешь сейчас. Кстати, кирка нужна. меня просто две случайно скрафтит. Ну давай. Уголька добуду себе спасибо Просто Так, Скажи, так, так я видел там, так я видел там на входе уголь. Угу, там уголь есть. Прикольно вообще какого развиваемся. Да чисто за одну серию уже два алмаза нашли за одну серию. Хотя мы с тобой, хотя мы с тобой за весь сезон выживания сколько мы с тобой записывали обычно. Мы... О? Макс, я нашел железо за, за этим, за углем. Чисто чисто моя логика ачивок. Ищу, Макс, Макс, чисто моя логика. Ачивок. Чисто моя логика. Ачивок. Сначала, я, сначала я получаю достижение и, и кирка без дела ржавеет, а потом я получаю достижение куй железа. Еще алмазы. То есть рядом с ним еще было два алмаза. Так, Макс, я не знаю, я не. Я не знаю, куда девать этот вот железо, вот я тебе там железо скину. Четыре алмаза, четыре алмаза понимаю. Макс, у меня девятнадцать угля. Девятнадцать. Молодец, печку можно закинуть как раз. Я вот а я закинул. Кстати, я, я сейчас половину заберу. И, короче, и, короче я коптильню сейчас. Я, сейчас. я сейчас поднимусь наверх, коптильню сюда притащу и вернусь обратно. Как мне Соб, я, кажется, а, нет. Так, мне кажется, или там ночь наступила? А, ну то плюсом был под алмазам. Да нет, ночь еще не наступила. Откуда там звуки? И Гарри. Ну, ну ладно, хухер. Итак, двадцать три пятьдесят девять. Я я просто я просто ответственный момент смотрю, когда ноль ноль ноль ноль стукнет. Да, одна минута осталась. Нормально, я такой чисто бак, вниз. Так у вот, тебя голода готова уже. Сейчас голода готова. Так щас, я а -а -а. щас прибегу. Я если чего взял, Сейчас стекину. Да сейчас я прибегу. Да. Так сейчас я стоп. Куда? Где? Я опять куда-то поставил факел. 000 2006 2021 пацаны мы записываем это видео Чтоб вы понимали Мы записываем это видео в ночь с, 20... с 19 на 20 июня Кстати Макс у тебя 5 дней на подготовку квеста Точно Сейчас. Зав... Завтра, у тебя... завтра у тебя будет весь день свободен, чтобы делать эти. Чтобы делать квест. Потому что завтра. Потому что завтра я уезжаю. Ну, принципе, так, да, я. я... И... зоя зо это, зоята. Зоя Спасибо. Зоя там мне надо. Так, вот еще тут. Так, я вот. Я. Я, я, я вот. Ой. Я вот тут вот Жилья. Я кровать хотел взять. Я дебил. Я кровать хотел. Господи, да почему я не могу ничего разом взять? <соск Sick> купите мне кто-нибудь. Купите мне кто-нибудь память. Смените мне. См, <соск Sick> смените мне. Смените мне видюху. Поставьте другую материнку. Поставьте новый процессор и смените оперативную память. Ну, это это очень... уже будет совершенно другой компьютер. А мама тебе зачем другая? А... <смех> материнка. <смех> так нет, материнка это железо. Ну я понял, что это железо, материнка это железо. Значит, я... <смех> Ладно, я понял, то, что это типа в компьютере, это там, где оставляется АЗУ и включается компьютер а. кстати а. кстати я потом на стриме на своем стримовом канале вам покажу а, свое рабочее место кстати пацаны я, я вам свой телефон новый не показал как у нового кота такой же. Да, у меня абсолютно такой же, но у меня стоит этот, но у меня стоит тема Samsung, потому что я больше к нему привык. Вот смотрите. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, он у меня вроде зеленый, но он похож на синий. А, а у меня черный. Ну, у нас почти с тобой похоже. У нас, кстати, с тобой у обоих два на 32. Ну, у меня вот, правда, чехол. Так. Чехол у меня вот этот. Так. И этот так, см так, смотри, вот, вот, видишь? Вот посмотри на мою вебку, видишь? У меня... Сейчас, вот, вот, посмотри, видишь, у меня на вебке у меня вот какой чехол. Видишь? Сейчас. Я видел, у тебя он вроде черный. Да, он у меня черный. И у меня тоже стоит защитка. Я, я, тоже я, если, если, если так посмотреть то видно то, что у меня стоит защитка. Но ну, у, ну, у меня камера не пока... Ну, на камере этого не будет видно. В реальности у меня это видно. У меня, короче, стоит а, защитка тоже. Ну, мы тут с тобой? Там не мы, начали записывать. В 31 минуту насколько я сколько обычно вычислил так, так макс там на улице ночь поэтому давай дрыхнуть хорошо тебе повезло то что я нашел руду я кстати сюда в шахту тоже переехал если по достижению а пусть железо а что если кайза заменить на хай я не хочу такого на своем канале произносить сам произносил. я тоже не хочу чтобы это вообще то производил когда-нибудь а, это коптильня, я думала, это... Да, это коптильня. Здесь жрачка готовится. Сейчас тогда посмотрим, может, найду. Че в лодке вышло. Так, да, где... Это коптильня. А где эта... Плав... Пров... Плавильня. пловильня? Спасибо. Я вроде помню, на телефоне что-то был крафт, так что мне нужно было бу булыгу. Так, бу так, да. так, давай я сейчас в инете посмотрю, как скрафтить плавильник. Да, нет, помню, крафт вроде. Вроде там что-то было. Короче, да, посмотрю, мне там вроде надо переплавлять булыжник в камень, потом в камень. Так, как скрафтить плавильную печь? Короче, смотри, надо... Надо как, надо как шлем сделать, короче, надо как шлем сделать, надо сделать как железный шлем, посередине печку и снизу гладкие блоки, так, гла гла гладкий этот, гладкий камень. Стоп, я прослушал, что, что сверху? Я, типа как шапка железная. Ну я понял, а, железом, понял. Сейчас я тебе, короче, скину картинку. Сейчас я ее скачаю. И тебе скину в DS. Так, сейчас я перетащу на этот монитор. Так. Чтоб, чтоб мне 300 раз не таскаться. Так, смотри. Нет, так, смотри. Нет, так, смотри. Вот я тебе скинул. Вот я тебе скинул. Смотри, как крафтить. Сейчас у меня там будет Идет железо еще переплавлять Так, все, железо уже пора переплавлять Так, вот тебе пять куры Потому что мы с тобой всю жрачку делим да. на двоих это, это наше такое правило уже Кстати, я могу себе же уже сделать Смотри, Макс, Макс, смотри на меня Молодец. Я уже, я, я уже в золотых сапожках. Молодец. Так. Надо бы сделать. Так. Я, я, я хочу механизмы какой-нибудь сделать. Поэтому то будем мы 100 Ну, можно из него тоже что-нибудь скрафтить. Mm -hmm. Так что? Для красоты я все это застрою. Так, Макс, а как мы будем стекло переплавлять? Нам, нам, в, любом, нам в любом случае надо. Какие, тут все равно какие-нибудь блоки нельзя переплавить. Поэтому, поэтому нам все равно нужна печка в любом случае. Не, лезу, я знаю, сейчас дам тебе печку. Так, и вот тебе свинина. 6 штук. Да я опять поставил этот факел. Вот, вот я знаю. Вот почему вот нельзя вот взять какой-нибудь предмет во вторую руку Нет. и нажать кнопку закрепить. Ты весь камень потратил. Ага, мне он не <связать> ну ладно, ну ладно, у нас тогда будет завод целый <связать> ладно, сейчас, я, сейчас тебе <связать> я, я сейчас тебе тут целый завод устрою <связать> Пожалуйста, не надо, дяденька что, Во, <связать> это, это ты сумасшедший мальчик, что тратишь так неразумно камень? Да я бы его бы, так бы выбросил в бутонку. Мне Ты... бы отдал лучше. А как, а как выйти теперь? Ладно, смотри. Ты что-то как-то не продумал. Ну, ну ладно, вот эти вот. Смотри. Вот. Вот. Вот, вот, эти вот четыре на производство мы оставим, потому что нам все равно надо много печек. Потому, потому что мы кто с тобой? Каменщики, кам, кам, Нет, мы с тобой не каменщики, мы с тобой шохтеры. Шостер, шостер, шостер. Ага, один. Ага, один анимешник, другой Майнкрафтер. Ну ты хотя бы фильм наруто посмотрел. Я его смотрел на стриме, только мне его забанили. Ну и хотя ладно. Смотрел. Так я тебя Баруто посмотрел. Так я. Так я фильмы смотрел. Я вот эти Баруто? вот се. я. Баруто? Нет, нет, я с седьмого по десятый и Баруто. 37 печек. 37, тут 37 печек. Я бы лучше этот, этот камень потратил нам на постройку дома. Я сейчас в калькуляторе посчитаю 37 разделить... Я сейчас посчитаю на калькуляторе 37 умножить на 9. Хорошо. 37 умножить на 9. 333 камня. Я мог бы уже хотя бы каркас для дома сделать. Спасибо. Не каркас, я его хотя бы уже мог нас... Что это было? Там что, вертолеты над нами летают? Откуда они в Майнкрафте взялись? Хороший а вопрос. Походу ФСБ проникли даже в Майнкрафт. Да, меня бить. да я тебя не бью. Сейчас я тебя не бью. Бегаю. А, ударился, я ты ударился, я понял Ты ударился. Я вот Я вот когда вот говорил вот про печки, я тебя топором бил. А что ты камень не умеешь нормально использовать? Я его потому что сразу выбрасываю. Мне бы отдал, я бы дом бы нам сделал. Кстати, я кстати, есть? нам надо бы тут коморку какую-нибудь. А, Макс, а давай я, короче, хочу здесь нам коморку расширить наш. Ху! Не зря я решил нам коморку расширить. знаешь, что я нашел? Зоита. Много Зоита. Поздравляю. А я еще иду добывать железка. Когда мы заканчивать серию? Будем. Сорок одна минута, Матия. Сорок одна минута. Я чего? У меня были серии по полтора часа. Ну ничего, типа, летсплей будет. И ещё мы лост-плей сделаем. Еще две минутки, Сколько? и мы заканчиваем. Хорошо, еще ещё три минуты мы заканчиваем. Ты мне дай потом доступ на Тернессе, чтобы я мог заходить на эту сервис. Может быть, там развиваться может что-нибудь дом построил потом. Хоро хорошо. Хорошо. но- но- только но только себе записываешь серию на канал зачем ладно а тогда по-другому никак а тогда по-другому никак а тогда я тебе не дам то что по серверу Вот и, и чтобы ты не читерил, я тебе дам возможность его только запускать. Ну, я и хотела, я тебе и попросил запускать. Так, что я могу скрафтить себе? Интересно, что могу скрафтить с ресурсов? ресурсов? Наверное, на, на кирку деревянную. Макс Макс, Макс, Макс, Макс, Макс, Макс, Макс, Макс, Афтах Макс Макс. Господи, ты где делся? Сма смотри, смотри. А я золотой магнат. Вот ну, вать. Я должен делать детство. И вот я сейчас коплю, типа я сейчас снял, потому что у меня не полный сыт. Я вот сейчас пытаюсь железную куртку себе добыть. Вот ты реально дебил. 30 37... Ты 333 камня впустую потратил. Кушать и не обляпайтесь. Короче, мы заканчиваем эту серию. М Макс, пусть, Макс, пусть идет дрыхн. Я, по крайней мере, пойду дрыхну. Потому что мне завтра уезжать. А... Но вечером я буду. А Макс, может быть, молния ну как? Может быть, будет это. Да, ж, пишет. Ж, ж, ж, и жопишет, не... и, возможно, если он зайдет на сервер, он будет записывать видео. Зачем ты кровать сломал? А? Что, тебе а? что делать, если у меня бандикама нет? Обс, скачай. Короче, даст видос.